Звук есть? Да, ура, это да, нет. Значит, коллеги, предлагаем начать заседание номер 8 от 31.07. Время 12.00. Поездки дня. Один вопрос об регистрации. Кандидата депута за собрание 7 созыва по одномандат на округу номер 3 Михаила Ксения Андреевны. Так, у нас человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Форум у нас есть. Предлагается принять повестку дня заседания. Кто за? Раз, два, три, 4 5 Против. Воздержались. Нет, принято. Значит, переходим к рассмотрению. Значит, рабочая группа подготовила. Проверил документ, подготовил проект, поэтому слово я передаю председателю рабочей группы Виталию Олеговичу. Добрый день, Фактология по датам, срокам, что как происходило? Не слышно, поближе к микрофону. Виталий, не слышно а вас? Да, да, сейчас, конечно, конечно. Динар, так слышно? Да, вот так слышно. Тогда погромче буду чуть-чуть говорить. Коллеги, фактология, даты, сроки, когда что представлено, какие комплекты документов и про кандидата. Кандидат у нас сегодня присутствует, мы его пригласили на заседание. сегодня. добрый день. 20 июля 14 часов 18 минут кандидат Михайлова представила в ТИК 18 документов для уведомления о выдвижении избирательного объединения политической партии Российской обмененной демократической партии «Яблоко» по окончании приема документов. Ксении Андреевне было выдано письменное подтверждение получения документов с указанием количества страниц, наименования документов. Все было заверено подписью кандидата, который представлял документы, и подписью руководителя рабочей группы, то есть меня. 22 июля в 14 часов Ксения Андреевна представила в ТИК документы для регистрации кандидата, выдвинутого политическим объединением, политической партии, В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38... Пунктом 4, 67 ФЗ, пунктом 4 статьи 41 закона пригласили Ксению Андреевну на заседание рабочей группы, которое состоялось 27 числа, то есть на шестой день, с целью рассмотрения представленного комплекта документов и в случае нахождения там каких-либо нарушений требований закона уведомления кандидата о том, что необходимо исправить выявленные нарушения. Ксения Андреевна была извещена. По несоблюдении требований закона к оформлению представленных документов, о непредставлении одновременно в комплекте избирательных документов для регистрации кандидата, выдвинутого по нашему избирательному округу, письменного уведомления о том, что кандидат не имеет счетов хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, и помимо всего прочего, о том, что не был представлен документ о расходах несовершеннолетнего ребенка по каждой сделке по приобретению земельного участка, представление которого предусмотрено. Под пунктом В, пункта 3, статьи 33 Питерского закона. На основании изложенного рабочая группа выдала извещение о выявленных недостатках и нарушениях, предложила кандидату устранить их в сроке, установленные законом, с уведомлением о том, что заседание территориальной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации или отказе от регистрации, состоится 31 числа. Ксения Андреевна пришла в избирательную комиссию 29 июля, то есть через день после проведения создания рабочей группы, представила ряд документов. Документы были приобщены в части устранения нарушений, выявленных к оформительским, ну, оформительские дефекты, нарушения устранены. Что касается документа, сведения о расходах несовершеннолетнего ребенка. Была попытка внести изменения в представленный документ, но поскольку такого документа представлено не было, соответственно, внести изменения в непредставленный документ не представляется возможно. Это. На основании изложенного рабочая группа подготовила проект решения об отказе регистрации. Ввиду неисполнения требований под пункт В, пункта 3 статьи. 33 закона Санкт-Петербурга о представлении вместе с заявлением в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность на со статусом депутата. Сведения о расходах в данном случае несовершеннолетнего ребенка по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций. Далее участие по их уставных складочных капиталов организации, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатам на выборах органов государственной власти, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов. Представление данного документа является обязанностью кандидата. С счетом изложенного на основании подпункта ГР рабочая группа в проекте решения территориальной избирательной комиссии предлагает отказать Михаилу и Ксении Андреевну регистрации в качестве кандидата в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 100 в связи со следующим отсутствие среди документов представленных для уведомления об объезжении регистрации кандидатов документов необходимых в соответствии с законом Санкт-Петербурга для уведомления об объезжении регистрации кандидата ну дальше по а, предложенным а, частям решения направить на камеру оценки антрейни настоящего решения довести настоящее решение до сведения стоп-эйка разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии номер 18 в информационной, информационной сети интернет и контроль за исполнением настоящего решения выложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Алексея Вячеслава Евгеньевича. Коллеги, если э, на этом доклад окончен, если у кого-то есть какие-то вопросы к проекту решения или к каким-либо процедурам, в удовольствие удовольствии об ответе. Есть вопросы. Да, конечно. А, Динар Идрисов задает вопрос. Меня слышно? Да, да. Во-первых, в проекте решения, который был разослан, в основании для отказа от регистрации приводится одно, а именно отсутствие документа по президентской форме на трех листах в отношении расходов несовершеннолетнего, пункт 3 статьи 33. В самом тексте проекта решения говорится также об отсутствии уведомления об отсутствии денежных средств и финансовых инструментов за границей, но уже в основании отказа в регистрации данное основание не приводится. Извините за эту автологию. Во-первых, проясните вот этот документ об отсутствии денежных средств и финансовых инструментов за границей кандидатам был представлен в первом пакете документов. Да, Динар, этот документ был представлен. А рабочей группой, когда мы извещали кандидата, было указано на то, что он был представлен вне установленного срока. Нашим законом предусматривается, что этот документ представляется вместе с документами для регистрации кандидата. И об этом сразу же было сказано кандидату, что это не будет являться существенным основанием для принятия решения в сторону отказа от регистрации. Потому что данный документ был представлен кандидатом, он находится в личном деле кандидата, он был рассмотрен рабочей группой. И каких-либо нарушений к требованию к или к непредставлению документов у рабочей группы по существу нет. Хорошо, с этим вопросом понятно. Теперь возвращаемся к вопросу о документе, который положен в основании предлагаемого проекта решения. Прошу ознакомить присутствующих кандидатов, членов комиссии с правом решающего голоса с актами о принятии документов первоначальных и с самим документом на шести листах, который фигурирует в переписке между территориальной избирательной комиссией, рабочей группой и кандидатом. Что на шести листах представил кандидат, и что указано в акте о принятии этих документов? Да. А, ну Актом о принятии документов является подтверждение, да, выданное кандидату после приема первого комплекта документов, все остальные пункты зачитывать не буду, только в части интересующего вас документа. Зачитываю. Да, безусловно. Что за документ, который э, принес кандидат? Зачитываю. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах по каждой сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, доли участия паев уставных складочных капиталов организаций, совершенный в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход такого кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершенную сделки, И об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения по форме предусмотрены указом президента номер 546. То есть еще Кратко вот, президентская форма. Представлена она на скольких листах? На шести листах. В одном экземпляре был представлен оригинал документа и его копия. Можно продемонстрировать сами документы на шести листах в экран, чтобы было видно, что было представлено? Единственное, что я персональные данные скрою, потому что я не вижу у нас... А, Максим Андреевна есть? У нас кто-то... Кандидат присутствует, он может высказаться о своих персональных данных. А. Что, да, раскрывайте, пожалуйста. Хотелось бы действительно увидеть, что там лежит. Да, Конечно. На обозрение. По возможности в экран, так, чтобы было видно. Да, да, конечно. И на словах проговорить. Да, да. Сейчас я подойду, тогда, наверное, поближе. Да, ближе камера. Коллеги, представлен на обозрение. Справка о расходах кандидата на трех листах. Так. Подписано подписью, да? да где-то моя подпись стоит, да? Вот так, вот. Ну. Uh -huh. Uh -huh. Оригинальная uh -huh. подписью датирована 4 июня 2021 года. И также копия указанного представленного ранее документа на трех листах. Подписью кандидата, исполненной в копии в отношении Михайловой Ксении Андреевны. А скажите, пожалуйста, вот здесь не видно, там моя подпись стоит в оригинале под этой копией? Или Копия. это ксерокопия? Ксерокопия. Это ксерокопия. Угу. Понятно. Если с обозрением вопросов никаких, я присяду. Если еще что-то было непонятно или не видно, готов показать. А у меня в связи с этим вопрос. Почему тогда в, э, в описи приема документов, Виталий, Игорь, да. почему тогда в описи документов не было отражено, что представлена э, справка по, президентск, ну, по президентской форме документ на трех листах в оригинале и на трех листах в виде копии? А, потому что был представлен э, документ, справка о расходах кандидата, и данный документ с его копией содержал 6 листов. Мы отобразили подтверждение до, до, до фиксирования того, что и рабочая группа подтверждает сведения, которые указаны, и кандидат согласен с тем, что указано. Были представлены кандидаты. У кандидата не было претензий никаких вопросов. Это не совсем так. Хорошо, сейчас меня поправят, если я где-то ошибся. Кандидат зафиксировал, согласился с тем, что мы у него приняли Рабочая группа подтвердила это автографом руководителя рабочей группы и печатью. Виталий, это же подлог. Вы сами говорите, что... Показываете нам документ, что э, то, что вами записано как один документ на шести листах, на самом деле является документом на трех листах и его обычной светокопии, то есть ксерокопии без да. подписи кандидата. А в записи о приеме документов вы говорите о приеме документа в оригинале от кандидата на шести листах. Извините, это подлог. Э, какие основания э, считать, что вы просто не изъяли на трех листах оригинальный? Документ по несовершеннолетнему, который сейчас кладется в основании решения, не подменили тремя листами ксерокопию. Хорошо, позвольте отвечу. Без всяких там недопустимых предположений о возможных подлогах. Потому что в наименовании документа указано, что представлены в отношении расходов только сведения в отношении кандидата. Все правильно. А если вы обратите внимание к указу президента, сведения в отношении кандидата представляются да. им, в отношении самого кандидата представляются в отношении себя и в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей. Все правильно. И в подтверждении, которое у кандидата тоже имеется в наличии, которое мы ему выдали, в отношении другой справки, предусмотренной представлением тоже под пунктом Б, только пункта 3 статьи 33. Указано, что кандидатам представлены сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям. А в отношении этого документа представлено, что сведения представлены только в отношении самого кандидата. Да, Виталий, я в этой части э, казуистики бюрократической вашу позицию принял, однако обращаю внимание членов комиссии с правом решающего голоса, что по сути в описи документа указан один документ в оригинале, а в пакете документов имеется документ на трех листах, а не на шести в оригинале, и его ксерокопия, никак не заверенная подписью кандидата. Поэтому я считаю, что это явное несоответствие со стороны территориальной избирательной комиссии, поскольку у кандидата не было оснований сомневаться в том, что он не представил документы. И второе, Виталий, я хотел бы услышать, а на чем основана позиция, что кандидат до момента регистрации, то есть сегодняшнего заседания, не вправе дополнять представленные документы, если они не были им по какой-либо причине не представлены? Почему принесенная 29 июля справка с учетом указания комиссии 27 июля не была принята? По несовершеннолетнему, коли она отсутствовала, по мнению комиссии, а кандидат ранее уведомления об этом ничего не знал. Коллеги, почему данный документ невозможно представить за пределами установленного срока? У нас есть на эту историю два пункта, которым я вас просто отправлю, дополнительно зафиксирую, что в соответствии с пунктом 3 статьи 33 вместе с заявлением, то есть мы фиксируем раз... И мы фиксируем два, пункт 4 статьи 41 Питерского закона, что при выявлении неполноты сведения о кандидатах, отсутствии каких-либо э, документов, несоблюдения требований к оформлению документов, дальше идет э, исчерпывающий перечень действий, которые кандидат может совершить. В случае отсутствия копий какого-либо документа, представления которого, еще раз фиксирую, копий какого-либо документа, представления которого предусмотрено, да? и дальше идет пункт 5 статьи 30, пункт 2 статьи 33, пункт 6, статьи 35. Кандидат может не позднее, чем за одни сутки до дня заседания принести копию данного документа. Пункта 3, статьи 33 здесь нету. Я считаю, что это неправильное толкование нормы пункта 3, статьи 33 в системном толковании с законом Санкт-Петербурга. И судебная практика российских судов по этому поводу, в части дополнения пакета документов кандидата, она абсолютно однозначна. Кандидат вправе дополнить, как по своей инициативе, пакет документов для регистрации, заменить любой документ, представленный ранее, представить недостающие копии, либо отреагировать на соответствующие уведомления со стороны комиссии об отсутствии этих документов. Поэтому непринятие недостающего, как сейчас утверждает, для регистрации кандидата документа о несовершеннолетнем 29-го является противозаконным действием со стороны рабочей группы территориальной избирательной комиссии. Это э, по поводу этой части рассуждений. И хотел кандидат э, Михайлова, Ксения Андреевна, высказаться. У нее тоже были моменты касаемо принятия документов. Я прошу дать ей микрофон. Но если... Микрофон-то я могу сама себе подключить, если настала очередь высказываться. Я бы хотела обратить внимание тех членов избирательной комиссии, которые не входят в рабочую группу, не присутствовали при принятии документов, что ситуация складывалась следующим образом. Первоначально рабочая группа, в принципе, попыталась проигнорировать представление президентских справок, обеих президентских справок на несовершеннолетнего, и первоначально выданное мне подтверждение не включало в себя сведений о... как о предоставлении президентской справки в отношении имущества, находящегося за рубежом, так и в отношении расходов. После того, как я обнаружила данный документ, значит, я его подписывать не стала, настояла на том, чтобы туда были внесены изменения, и рабочая группа внесла изменения, но вместо того, чтобы указать каждый документ отдельно, указала количество листов, да, было три листа по каждому документу, стало шесть листов по каждому документу. На тот момент наличие всех э, президентских справок было рабочей группой проверено, и э, то, что все они были в оригинале, прекрасно видели и э, члены рабочей группы, и я, и тут никаких вопросов не возникло. Поскольку э, в федеральном законе, в законе Санкт-Петербурга, такой документ, как э, сведения о расходах кандидата, а также членов его семьи... Андреевна. Да. И, пожалуйста, у нас отвалился интернет. Можно, Динар, последнюю, что ты говорил? Не, не, не специально, а действительно всю неделю <с такая <с ситуация. Потом, Динар, повтори еще раз, пожалуйста, что ты говорил. И Ксения Андреевна, если не сложно, тоже. Конечно. Я тогда повторю, ладно? Ну, Итак, я, да, я, я говорил о том. Ну, во-первых, я говорил сначала о том, что э, первично представленное по описи приема документов описан как оригинал на шести листах, а в итоге комиссия, рабочая группа нам представляет оригинал на трех листах и его же никем не заверенная ксерокопия, э, соответствующей описи документ отсутствовал. Потом в уведомлении кандидату сообщается об отсутствии оригинала документа э, по президентской справке об имуществе сделках, совершенных членами семьи, в том числе несовершеннолетним. Кандидат приносит данный документ для принятия его. Комиссия, рабочая группа отказывает в принятии этого документа, ссылаясь на то, что нельзя, нельзя исправить пакет документов в части отсутствующего документа. Я считаю, что это надуманная позиция, не отвечающая ни требованиям законодательства, ни сложившейся правоприменительной, в том числе судебной практики, согласно которой до даты заседания по рассмотрению вопроса о регистрации кандидата кандидат вправе дополнять представленные документы, исключать представленные документы, изменять сведения в представленных документах любым законным образом. А комиссия обязана принять все эти изменения и дополнения, и рассматривать финальный, поданный накануне, согласно срокам, установленных законом, пакет документов. Поэтому второй факт, который я считаю неправомерным, положенный в основу проекта решения, это то, что кандидаты не приняли в итоге оригинальную справку, коль скоро она, по утверждению рабочей группы, отсутствовала. После этого я попросил передать слово кандидату Михайловой, чтобы она прояснила процедуру, как у нее рабочая группа принимала документы. Передаю слово, отключая микрофон. Да, говорите. Да, уважаемые господа, значит, я бы хотела довести до сведения тех членов избирательной комиссии, которые не входят в состав рабочей группы и не присутствовали при принятии у меня первого пакета документов. Разумеется, пакет документов был представлен в том числе включал в себя президентскую справку о расходах несовершеннолетнего ребенка. Однако первоначально при оформлении первого, так сказать, первой версии подтверждения избирательная комиссия проигнорировала и справку об имуществе на несовершеннолетнего и справку о расходах на несовершеннолетнего. Первоначальная версия подтверждения, которая была распечатана и мне предложена, включала в себя только справку о моем имуществе и справку о моих расходах на трех листах. После того, как я обратила внимание рабочей группы на данное несоответствие, были внесены изменения. Изменения были внесены в части количества листов. На тот момент все документы были представлены в оригинале. Таким образом, поскольку справка, сведения о расходах, кандидата, а также членов его семьи в статье 33 закона Санкт-Петербурга и статье 33 федерального закона указано в качестве одного документа. поскольку у меня не возникло нареканий к тому, что э, поименован, это поименовано в качестве одного документа с указанием э, реального количества листов. Э, поскольку впоследствии выяснилось, что что-то произошло, мы не будем говорить что, но каким-то образом чудесным э, сведение, э, справка о... Расходах несовершеннолетнего превратилась в ксерокопию моей справки, то в этот единый документ, предусмотренный законом, и в качестве единого документа, указанный в подтверждении, мне пришлось внести дополнение в виде соответствующих сведений, в том числе на несовершеннолетнего ребенка, оформленных, как это требует закон, в виде отдельного формуляра. Иным документом, от того, что это оформляется в виде отдельного формуляра, данные сведения не, не становятся, поскольку э, и указаны и в законе, и в выданном мне подтверждении в качестве единого документа. Обращаю внимание комиссии также на то, что сведения об имуществе также э, оформлены в э, формуляре в качестве единого документа. И тут никаких вопросов о том, что э, этот документ только один, а не два не возникло, поскольку этот один документ был представлен в виде двух формуляров. Таким образом, полагаю, что даже если мы, ну, закроем глаза на то, что первоначально все было нормально, а потом куда-то делся документ, и что первоначальная комиссия допустила ошибку при принятии документов, поскольку этот документ обозначен как единый документ в законе и в подтверждении принятия, поскольку дополнение в него в виде формуляра, в том числе на несовершеннолетнего ребенка, подлежали принятию комиссии. Поэтому полагаю, что комиссия необходимо каким-то образом срочно организовать получение у меня этого документа и принять решение о моей регистрации. Кроме того, для меня просто загадка. Я бы хотела, чтобы мне кто-нибудь объяснил, каким образом вообще, вот как это видит избирательная комиссия, в законе предусмотрено, что сведения о расходах предоставляются при наличии определенных условий, и это превышение расходов над доходами. И каким образом при отсутствии доказанных этих условий, отсутствие этого документа, предоставление которого обусловлено условиями, может быть положено в основу отказа от регистрации, для меня просто загадка. Я его представила, как и все остальные кандидаты, хотя по моему глубокому убеждению, я вообще не должна была его представлять, и мне хотелось услышать вот по этому вопросу. Почему Я вы вообще, вообще считаете, автор проекта решения об отказе», что этот документ э, на несовершеннолетнего и на меня, в принципе, должен был быть в э, пакете документов? Я вот последнюю часть вопроса также адресую, поскольку мой анализ э, норм законодательства говорит о том, что э, документы по пункту 3 статьи 33 по президентской форме являются обязательными лишь в случае, если сумма сделок, совершенных самим кандидатом, членами его семьи, в том числе несовершеннолетними, превышает доходы за последние три года. Если не превышает, соответственно, кандидат не обязан предоставлять соответствующую э, справку э, при подаче документов для регистрации. И отсутствие такой справки, в принципе, в отсутствие доказательств, что сделки были совершены подобного рода, не может являться основанием для отказа в регистрации кандидата. Виталий, прошу прояснить вопрос. Да, конечно. Сначала Ксении Андреевне ответим. Ксения Андреевна, Это один мы... тоже вопрос. А? Тот же да вопрос. это же один и тот вопрос. Тот же самый вопрос. Хорошо, я понял. В связи с чем данный документ, представление данного документа является обязанностью? Отвечаю по существу. Под пункт В, пункта 3, статьи 33. Так. Говорится о том, вот я услышал, что здесь была позиция, что не совершалось каких-либо сделок, не было каких-либо расходов, то справка заполняется по форме, установленной указом президента, что на протяжении трех лет расходов не имелось. Коллеги, не мы это придумали. А кто это придумал? Не мы придумали то обстоятельства, я вас не перебивал, попрошу то вас тоже. Не мы придумали то обстоятельство, что 546 указом президента установлено, как эта справка заполняется и как эта справка в том числе предоставляется. Если откроете сноски к этому документу, который разъясняет порядок заполнения в части указания сведений и в части представления этих справок, то сноска 2 гласит, что справка заполняется отдельно на каждое лицо. Отдельно. Правильно, при условии, если такие сделки были совершены. А если сделок не было, то обязанность предоставления а, справки нет. Вот, вот вы перебиваете. Я давайте дословно прочитаю. Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения. Сведения представляются на кандидата, на несовершеннолетних детей и на супруга. Не если сделки были или сделок не было. Не если, там, я не знаю... Еще какие-то обстоятельства. Справка представляется отдельно на каждое лицо, в том числе отдельно на несовершеннолетнего ребенка. Ты правильно. Виталий, вы правильно читаете. Справка предоставляется отдельно на каждое лицо, которое совершило подобные сделки. А если сделки не совершались, то такой справки предоставлять необходимости нету. И из цитированных вам норм закона иного не следует. Нет, коллеги. Мы здесь с вами уже начинаем заниматься какой-то эквилибристикой, как каждый пытается где-то как-то. Это все официальные документы. Указ президента не мной был установлен. Не мной определены требования к документам, которые там установлены. Коллеги, я просто обращаю тех, кто, у кого имеются какие-либо обоснованные или необоснованные сомнения, ознакомиться с теми документами, обязанность представления которых установлена закон. Ну, здесь вот обязанности, обязанности предоставления этого документа нигде не прописано, в том-то и дело. Она он предоставляется лишь при условии. мы полемику на этом вопросе заканчиваем, потому что мы уже пятый раз обмениваемся. Хорошо. Пару, Я, это... 7, 3, Я хочу высказаться еще дополнительно. Я хочу сказать, что основной задачей территориальной избирательной комиссии на этапе подготовки к проведению выборов является обеспечение содействия гражданам Российской Федерации в реализации ими избирательного права быть избранным. Так вот, содействие заключается в том, что комиссия должна помочь кандидату, э, э, помочь кандидату разобраться во всех нюансах законодательства по предоставлению документов, необходимых для того, чтобы комиссия его зарегистрировала. Комиссия не должна заниматься как раз словом «эквилибристикой», трактовать свободно нормы. И да. не дай бог подпасовывать документы, представленные кандидатам, с тем, чтобы кандидату не дать возможность реализовать свое право быть зарегистрированным и дальше быть избранным в качестве депутата на соответствующем уровне выборов. И при рассмотрении судебной практикой подобных споров да, по отказу в регистрации и Верховный суд Российской Федерации, и высказывая соответствующие позиции, высокий суд конституционный не раз высказывал, что э, презумпция должна быть в этой ситуации в пользу кандидата. Так вот, я считаю, из представленных рабочей группы сведений, э, презумпция в пользу кандидата должна быть в пользу того, что он представил изначально в оригинале тот документ, который содержал и сведения о нем самом и несовершеннолетнем, Второй раз, когда он представил этот документ, имея право внести в него дополнение. И, наконец, опять же, презумпция с точки зрения правовой неопределенности, которая возникает в связи с неправильной трактовкой, на мой взгляд, рабочей группы законодательства. Сведения, эти справки вообще не обязаны был предоставлять кандидаты, кандидат, если нет соответствующих сведений о сделках, совершенных им, превышающих сумму доходов. У меня все. Я при голосовании буду просить, соответственно, членов комиссии задуматься о основной своей роли, обеспечивать содействие в реализации избирательных прав. И если кандидат что-то еще хочет высказать, прошу дать ему слово. Последнее, что скажу, коллеги. В принципе, Динар Ильич, я с вами согласен практически во всем, что вы сказали, за исключением одного. Презумпция, о которой вы говорили, не должна противоречить тому, что фактически имеется в личном деле кандидата. И если презумпция противоречит фактически представленным документам, то мы руководствуемся фактически представленными документами, а иное является нарушением требований закона при вынесении решения о рассмотрении вопроса о регистрации, либо отказе регистрации. Коллеги, Предлагаю, Предлагаю. В, отличие, а, в отличие от вас, я документы кандидата в руках не держал, а вы их держите при себе. И что там происходит с документами кандидата, я могу лишь догадываться. что какое-то необоснованное. Не коллеги, могу... давайте, наверное, это, перейдем к голосованию, потому что... А Вся. давайте мы перейдем к тому, Кандидатов что я... выскажусь. На давайте, тему да, следующую, что, в общем, все одно сказанное остается в силе, и таки не было оглашены положения закона, которые требуют предоставления данной справки на кандидата или, или на членов его семьи в случае, если расходы не превысили его доходы. Этого не прозвучало, прозвучало только составить их справок. И также я хотела бы обратить внимание всех, в том числе для Равильевича, на то, что в данном случае содействие избирательной комиссии и... Э мне не требовалось и не требуется. Полагаю, что избирательная комиссия в рамках абсолютно без каких-то дополнительных, дополнительных содействий, дополнительных поблажек, в рамках тех документов, которые имеются в моем деле и в полном соответствии с требованием закона, обязана принять решение о моей регистрации. Содействие какое-то дополнительное при этом оказывается мне нет никакой необходимости. Нужно просто руководствоваться положением закона. Все. Спасибо. Значит, переходим к голосованию. Кто за принятие данного предложенного рабочей группы проекта решения? За основу. Кто за? Против? Воздержались? Нету. Кто за принятие данного решения в целом? За. Ты не огласил результат. Так, нас сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Не огласил результат за проект. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас девять. Давайте еще раз. Кто за основу? Вот фиксируем. Руку не опускаем, пока не скажу. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, 10 одиннадцать. Одиннадцать за. Против. Один. Вы сдержались? Ноль. За основу принято. Что за принятие решения в целом руки держим пока не посчитаем за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 против один воздержавшись Нету. особое мнение будет Нету. динар особое мнение замечаю Спасибо. Поездка дня исчерпана. Заседание окончено. Спасибо. Сообщите, пожалуйста, когда будет направлено решение. Слава. Подключись, пожалуйста. Просит сообщить, когда отправлено будет решение. Видимо, Слава убежал. с Виталием и так далее. Всем спасибо.